Когда я последний раз встречался с представителем компании LINE, они мне слезно обещали, что больше не будут бухать перед тем, как будут садиться делать лыжи. Проверим. Здравствуйте, на повестке дня LINE SIGDAY 88. Такой универсал от LINE 88 талия, шикарные лыжи. Вот, очень много в магазине дешевых я их встречал. Людей они манят. Вот, я на них проехал, ну, я вообще как бы, ну, видимо, надо просто на них еще написать, сколько надо выпить, как бы, или сколько выпил автор, когда их сделал, если я выпью столько же, я, наверное, на них поеду. Значит, проблема лыж следующая. А, реально парадоксальная лыжа, потому что следующая у них проблематика. При боковом просказе, у них явно нет контроля, то есть у них явно не хватает хватки. Но при этом, при всем, при том, что у них нет контроля, не хватает цепкости контовой, они дубасят чем-то в ноги люто. Я не понимаю, откуда они это берут. Вот. Их разносит при любом видении. Значит, резаные дуги у них, как бы, ну, она есть, как бы, ну она какая-то вообще такая. То есть, на мой взгляд, ну, урезанное видение это продольное сконшение. Ты лыжу поставил, она в дубу пошла ее оттуда фиг вынешь а она дубасит все это не дубасит ничего ее там мечет страшно в этой резаной дуге она перманентно пытается из нее выскочить и куда-то поехать там по своим делам вот при этом она и даже в резаном движении скажем, умудряется найти какой-нибудь трэш и привести вам его в ноги и лупануть вам по ногам этим трэшем ну реально то есть вот я себя почувствовал просто как каким-то сканером неровности склона. На этих лыжах хорошо быть инспектором подготовки склона. То есть ты едешь и все вообще чувствуешь, все тебе в ноги. Она не то что ничего не отрабатывает, она такое чувство, что она прибавляет этих неприятностей вот, и в итоге мало того, что вы получаете в ноги в общем все катание у вас сводится к контролю над, над лыжей потому что их надо постоянно ловить и держать вообще и удерживать и думать вообще, где вы там, где они, куда они поехали зачем они туда поехали, вообще непонятно в общем, это, короче говоря вообще не лыжа, это какая-то вообще пародия недоделанная они кривые по всем понятиям и по боковому вырезу и по жесткости и по соответствию геометрии и жесткости но это просто, это, это трэш, это трэш, вот, это, наверное, худшее, что со мной за сегодня случилось, я могу сказать, хотя, я не могу даже сказать, что это случилось, в общем, короче говоря, я желаю вам всем с ними не встречаться вообще никогда и не пробовать их и не кататься на них, то есть упаси вас Господь вообще от этого, от этого кошмара, вот. Все-таки старайтесь как-то выбирать лыжи получше, блин, я не знаю. Потому что, смотрите, очень, очень просто. Покупайте лыжи один раз, катайтесь на них потом очень долго, да, деньги на каждый, каждый отпуск, да. Вот, вот эти лыжи, они вам любой отпуск испортят Вы сэкономите реально при покупке там 5-7 тысяч рублей, но будете при этом терять на каждом отпуске кучу денег, потому что не будете недополучать кайфа и фана. Зачем вам это нужно, Подумать об этом. Все, я пойду за следующими. Ставьте лайки, пока.